Так, ютубчику здорово. Мы продолжаем прохождение Ведьмак 3 э -э, Дикая охота. Дополнение Кровь и вино. Э -э, мы нашли тело, разобрались э -э, с вампиршей э -э, и мы продолжаем. Закрыла, чтобы мы не, не сбежали. Так, а что тут есть интересного? Угу. ничего ничегошеньки интересного или есть ой-ой-ой-ой-ой запутываюсь нет, тут ничего нет Пять минут без геймпада в руках провел и все уже, уже не понимаю что, что да как Да мне идти? Наверх? Да, наверх. Вот, зажав. Бег. Ладно, надо было бежать на этом. Как его называют? На коне плотве Да тут еще и бестия. Так ужасно, что птицы попадались сказки просто. Это конец истории, дети. Возвращайтесь к родителям. Благородный Пальмирин. А как же история про Ридигера и дракона? Э, с ней придется обождать. Лучше присмотритесь к человеку, который стоит перед вами. Это геральт из Рима. Мастер ведьмачьего цеха, который внес свою лепту в победу над великаном Гелиафом. Мастер ведьмак. А правда, что добродетель всегда побеждает? Блин, как бы сказать. Бывает по-разному. Иногда добродетельные побеждают, а иногда победу празднуют негодяи. Но все же стоит быть порядочным. А зачем? Разницы-то никакой. Припомните рассказ Пальмерина. Порядочный человек собирает вокруг себя друзей, которые всегда ему помогут. А негодяй может рассчитывать только на других негодяев. А кого лучше иметь в друзьях? Человека добродетельного. Именно. Девчонка стоит и флексит. Надо это вырезать будет. Ее сиятельство прибыла на турнирные поля и соизволит наблюдать за сражением на рее. Если мы поспешим, ты успеешь с ней встретиться прежде, чем начнется зрелище. Ну так давайте поспешим. Давайте, поспешим поспешим. Там мы так спешим, да? Ладно. Близко, Тихо. Но... Совсем, впрочем, все, со... все хорошо. Кто-то собирается сражаться с Шарлей, одвершен колокольчиков, привязанного к хвосту. Что вот он Это тварь подарок императора. Нехорошо как-то мучить Шарлея. Подурев от колокольчиков, он станет посмешней. Представь себя на его месте. Ты чудовищ? Ты? Ведьмак? Я убиваю чудовищ, потому что они угрожают людям. Вы же издеваетесь над ним на потеху толпы. Этот бой не принесет славы ни одному рыцарю. А что делать, что с ним делать? Мы будем трогать Шарле или нет? Ну типа есть выбор. Кто будет с Ты его уже видел. Он собирался добыть трофей, даме сердца, большая любовь требует больших. Жертв. Пойдем. Эх. Гильон, гильон. <связь> Спасибо. Вещаю свою победу прекрасный леди Вибиенни. Началось. Придется подождать, ребят. i zchodzą. Opa. Да, блять! А, здорово, Олег! Здорово! Я, короче, не понял только что. Мне типа нужно стоять на месте. Или что? Потому что пока я катаюсь, и, э, перекаты делаю, пока вот это вот все, он начинает по мне ебашить и не промахивается. Особенно если вот эти три удара, мне напоминают, э, в, как в Драгонесте. Три гребаных, блин, стомпа. Вырезается. Ты хочешь, чтобы он останавливается от этого? Так он на спину падает просто. Так. Во-первых. Во-первых, во-первых, во-первых. Бомбы. С драконом. Танцующая Звезда. Правильно? Урон огнем. Урон огнем. А, ему по-моему похер на урон огнем. Так. Вот так сделаем. Теперь. Демо, Где оружие? Да ты заколебал, ты... Дойдут, Сука. Если в битве Шарлей побеждает и не отважешь, за... и сила оружия нас не спасает. Как вихрь свился, остановился. Он выждал неровея и пролил грудь Шарлей... Сдохни, мразь. Запас хп от адреналина. Ничего так помог. Вот, вот, вот, вот. что это такое what the fuck нет, это а, походу какая-то механика была, нужно было что-то чтобы我... сделать. Геральт из Риви, мастер ведьмачьего цеха, победил Шарле. Взгляните, так из Бестии уходит жизнь. Мастер Геральт, исполни свой долг. Доверши дело. Я не собираюсь добивать чудовища. Выбор победителя — оказать милосердие. Да здравствует Геральт милосердный! Так, займитесь бестией. они там мотыляют. Дильон. Еще немного был бы мертв. Со мной. Все. В порядке. Вивиенно. Улыбнись, как пристало герои и молчи. Она как раз идет сюда. Идут такие. Слышь как это Ангела Мерсель Эти такие выходят Я краб Крайне благодарен Я краб А теперь мы похищаем Геральта Для беседы мы так долго ждали твоего приезда, едва не потеряли надежду. А тут внезапно такое появление. Хм. Да. Шарли это очень опасное создание. Даже для рыцаря в полном доспехе. Нонсенс. В Тусенте рыцари из древли искали славы в сражениях с чудовищами. Гильон получил несколько синяков и шрамов, а взамен обрел вечную славу у Смирителя Чудищ. Да вы весят тут упороты. Если бы Шарлей прорвался на трибуны, он устроил бы тут бойню. Герой, несмотря на то, что мы ценим твое неожиданное вмешательство на арене, мы напоминаем, что ты был нанят, и, как вскоре выяснится, за крайне щедрое вознаграждение, Совсем для иного задания. Я просто решил доебаться. Ваше милость. Я хотел бы поговорить о моем заказе. Разумеется, <говорит> только не здесь. Конечно, не здесь. А понадобится Дамьен, который вел следствие до твоего появления. Только где он может быть? Пойдем поищем его. Угу, Дамьен. Угу. Ну-ка, ну-ка. Что за Дамьен такой? Ты прибыл один? Или в обществе Виконта Юлиан? Вы хотели бы увидеться с Лютиком, ваша милость? Нет. То есть да. Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем. Да, глубоко сожалеем. Об отмене вынесенного ему смертного приговора. Если бы мы могли повернуть время вспеть, мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил в башне. Чтобы его повесили, обезглавили, колесовали. Улютик! <з Copacoladı> утс. <buns> а, вот человек, который лично повел бы его на Ишакот. Капитан моей гвардии Дамьен де Латур. Ваша милость, ведьмак. <ц raise� passieren wire> Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались. Да, Лючик, блядь. Я уже обо всем знаю. Это существо в подвале Корвобьянка. Это было Бестия? Это было Брукса. Разновидность вампира. Но она как-то связана с бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства: следы на берегу реки и в Корвобьянка. Ты желаешь намекнуть? Что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральд ничего подобного не сказал. Не будем его прерывать. Я осматривал тело последней жертвы и, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея. Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах. Как я понимаю, с вами, господин Галатур? Во-первых, не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, ты должен знать, что я был против твоего приезда. Я слышал о тебе и знаю, что твое прибытие всегда означает большие хлопоты. А у нас здесь хлопот достаточно. Мы бы управились с бестией сами. Дамьен, дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта. Определенно. Но если уж ты затронул эту тему, поговорим моего его вознаграждении. Правду ли говорят легенды, что ведьмаки обычно требуют того, что встретишь дома, ничего не ждешь? Ребята, вы очень жестко на Вы не поняли, о чем это пословица. Это не вся правда, ваша милость. К праву неожиданности прибегают крайне редко. Обычно мы принимаем плату золотом. Как жаль. Такая чудесная легенда. С другой стороны, вернувшись во дворец, мы бы обнаружили там или нетерпеливых просителей, или образцы тканей для нового платья. И то, и другое. Негодная награда. Для тебя нет никакой пользы от неожиданностей, которые могут нас поджидать. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней Корво Бьянко. И денежной суммой, без сомнения достаточно. Хозяином винодельни ты становишься с этой минуты. Во время охоты тебе все равно понадобится жилище. Опа, хата. Хату подарили. Подогнали. Может, он задержался? Мне кажется, в Корво устроили мертвецкую правда опять балаган в канцелярии ни на миг нельзя упускать их из виду впрочем нам кажется что для ведьмака это небольшая неприятность более того ничто не улучшает репутацию вина надежнее чем мрачные легенды чувак такой а я хот... упоминал... я хотел эту винодельню себе как это началось кто был первой жертвой Сначала погиб Криспи. Некогда победы на турнирах приносили ему славу. Но постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделием. Виноделие? не любили виноторговцы. Да. Он был человеком беспринципным и говорят обманывал. Он просил освободить его от придворных церемоний. Но мы ему такого позволения не дали. Кто принес рыцарский обед... Тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере, и вдруг кто-то из трапезников заметил, что его нет. Часом позже, патруль обнаружил его на четвереньках прислоненного городского ты Не знаю, заработать На свое винодельню Он умер от ран, нанесенных с большой силой когтями не оружием чё внезапно а тело было на четвереньках то есть кто-то его усадил да похоже на то порубили не мечом как и последнего как произошло второе убийство в городе есть несколько кварталов куда после заката разумный человек не заглянет в одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства город облиял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, держались в безопасных мест. В результате весть о второй жертве нам принесла банда головорезов. Даже головорезы Жесть. боятся вести? Это кое о чем говорит. Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов? За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Вашли <соединяющие> <соединяющие> в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, а вместо меча грелка для постели. Рамон Дюлак, рыцарь, который лет 15 назад был советником нашего отца, досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять. Может, это все таки месть? Не исключено. У Дюлака были темные делишки с преступным миром, но никто так и не смог добыть против него явных доказательств. А, да, обе жертвы не молодые рыцари. Две первые жертвы рыцари, лучшие годы которых были позади. тоже можно сказать о третьем убитом. Господин Делакруа оговаривал, <сас> что <сас> новые времена бросают рыцарям новые вызовы. А предприимчивость ⁇ шестая рыцарская добродетель. Предприимчивость. И смотри, какие рыцари. При нем мешочек с монетами. Там были только флораны. Разных лет из разных провинций империи. Делакруа любил деньги. Но для нумизматики у него не хватило бы терпения. Смотри, какие интересные, интересные рыцари. Блин, был, был, жил ты себе таким рыцарем. Опа! Поднялся в торговле. Опа, винодельня. Ничего так живут рыцари. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах и при странных обстоятельствах. Будто убийца пытается этим что-то сказать. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к людям чести. В конце концов, они были рыцарями Тусента. Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетели. Вдруг бестия указывает именно на это? Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже если... Каким добродетелям присягают на верность рыцари Тусента? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. <звы> Почему пять добродетелей так важны для рыцаря? Странный вопрос. Простите, ваша милость, я чужеземец, который пытается понять обычаи другого края. Прощаем и поясняем. По легенде добродетелей, которым нужно следовать... Указала рыцарям владычица озера, А как было на самом деле, не знает уже никто. Мы в Тусенте верим, что человек низкий по рождению, должен быть простодушен и послушен. От рыцарей же требуется больше. Они и солдаты, и придворные, и господа, и слуги. Им нужны ясные моральные ориентиры. А посему, опоясавшись рыцарским мечом, Рыцарь присягает чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Ага. Присяг... Присягает. Ага, -а -а, присягнем, блин. Да, я понял. Ты видишь, они С -с -с сам себе слуга. Может, бестия действительно обличает упадок традиций? Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели. Вместо чести позорный столб, вместо мудрости шутовство, вместо щедрости кошели золота в глотке. Вроде все сходится, хотя и не совсем. Что-то в этом есть. Если это версия у всех горожан на устах, значит очередное убийство снова будет показательным и выявит противоположность. Четвертый, добродетели. Я бы сказал, что снова погибнет старый рыцарь. Давайте подумаем. Сейчас все рыцари или на турнирах, или во дворцовых садах, где скоро начнется охота на зайца. Ты слышал о таком обычае? Мильтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю почему. Погодите. Странные обстоятельства, рыцарь преклонных лет, трусость... Трусливый, как заяц. Возможно ли, следующая жертва Митон, Депейрак Пейран? А ведь Мильтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамген, как мы могли это упустить? Много лет Депе Пиран, Креспи, Делакруа и Дюлак. Все четверо были в одной рыцарской дружине. Вообще, вот такое! Забывается моментально. В одной дружине. Они были доверенными лицами нашего августейшего отца, и мы много раз видели, как он поручает им деликатные задания. Потом их дороги разошлись. Вряд ли это случайность. Это главная подсказка к загадке бестии. Деликатные задания, Ватсон. Понимаешь? Сейчас же найти Милтона. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. А он сидит где-то одевшись зайцем и ждет, пока его найдут захмелевшие придворные. Никто не знает, что за место он выбрал себе в укрытие. Я люблю сейчас же прервать игру. Прежде всего, будем сохранять спокойствие. Дедукция, уровень. Прикажи обыскать сады. Только тактично. Я забыл. <смех> не Паника может вынудить бесящую напасть до срока. А ты ведьмак, за мной. Это мои сады и мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Это мой рыцарь. Рядом <смех> с Мой дом. Да. Коня. Ваша милость зараза, вот я, ваша милость. Я не что ж творится-то такое? Что Это ж, ж происходит-то? Что ж творится? Ай, батюшки! Блин, я не могу! У меня... От этой игры, от сюжета пары из короче, хочется проломить лоб рукой. Иногда хочется. Ладно, жопа горит, короче. Ваша милость прекрасно держится в седле. Ну куда там? Да, <смех> какой <смех> В коня уперся, блин. Коню. Часть, забав? часть забавы, ага. Это здесь, уже за углом. Поспиши. Мы должны спуститься туда, где идет забава. Участники ищут рог, единорога, золотую рыбку и яйцо финиц. И с их помощью они узнают, где прячутся зайцы. То есть Мильтон. Выходит, нам тоже надо их найти. Нет другого выхода, но времени ждет. Так что придется нарушить правила. Ах, блэд. Нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. Потом разделимся. Тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо феникса. Так будет быстрее. Как ловят золотую рыбку? Сетью? Гер, она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки. А ты просто нырнешь и отыщешь ее. А, как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь приманишь. Вон он там бегает. Посмотри. В золотой <звук> роге находятся предметы, которые позволят нам найти его. Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет лицо Феникса. Все ясно? Тогда за дело. А, окей, окей. Ай, я твою налево. Пропусти, женщина. Дайте пройти. Не-не-не-не-не. Так. Как бы мне так играть? Чтоб я мог еще и кнопку нажимать. И а. и управлять э, камерой, да? Роль слишком быстро. Поворачивает. А, это я просто... Господи, я такой... Так не привык. Выбраться на северо, выберись, Господи, у тебя, у, у тебя же царство, трусы, просто, мужественным... просто дофигища бабла. Бегать будем? Побежали. Наркоманы еще те. Наркомания жесточайшая вообще. Кофе кофе. Угу. Что прям хз конфета? Последняя вроде рыба осталась. Остановись, это важно. Король Баклан, мы приносим тебе этот дар. Прошу, нам, милостив, открой нам все секреты. Месяц на небе сменился, а я ждал в своем владении Робреца, что мне в дар принесет Достойнейшие подношения. Ключик. Хуй, блядь. Ру... Ох ты хуй. Давайте, побежали. Оба. Хоба. Слышал? Руки убирал? Свечи, Убери руки! Ну, собственно... Ой, ору! Озвучка топ! Руки слышь, убрал? А Куда мне там бежать? Где там этот единорог? Музыку! Единороги! Может его яблоком? <coughs> С Не было проблем, сестрица, как бы ты была девица. Ты правда хочешь затеять этот разговор еще раз в этом месте? Тише, а то спугнете единорога. Давайте попробуем сладости. Прошу прощения, придется испортить вам забаву. Кто это такой? <смех> <смех> у тебя есть злаки все гениальное просто но ведь так нельзя явный обман господа надо показать этому хаму где раки зимуют все было по правилам верно он честно выиграл Ах, не везет так не везет попробуем добыть следующую подсказку просто блин вот так так а теперь мне нужно сюда подняться да сюда Милость изволит? Не изволит. Мы действуем в интересах высшей важности. Потом я все объясню. Но ведь это против правил. Правила определяю я. Геральт, наконец-то. У меня ключик и одна подсказка. А у меня другая. Показывай. Кто это придумал? Первый слог мой в тепле. Скрыт второй у лисицы, а последний хранят все придворные лица. Теп от тепла, ли от лисицы, а последний слог ца от слова лица. Получается, Теплица. Ты Десантники ты в Star Wars. Теплица, да. Ой, как бы все нормально было. Новый уровень. Жди здесь. А -а -а. что такое О! это еще что Верхний город. Я здесь. Это случайно не твоя? Оставь себе, если хочешь. У меня уже новая. Я не знаю тебя. Не причинял тебе знать А ты зарубил Бруксу, с которыми были близки, теперь гонишься за мной. Зачем? Ты убил, по крайней мере, четырех невинных. Мне интересно. А ты-то сколько невинных убил? Многих. Виновных еще больше. Ты следующий. Не думаю. Видишь ли, у меня остались кое-какие дела. Убийство? Всего одно. Ну, не считая тебя. Блять! Может, оставим это на следующей серии? <смех> Я прям хз. Я поступлю, как делают в сериалах. <смех> <смех> на следующую серию это оставим. Давай.